Доступность информации в современном мире вызвала появление совершенно разных вкусов у аудитории. Средства массовой информации должны удовлетворять эти потребности. Поэтому сейчас активно создаются нишевые медиаканалы, предназначенные для определенной публики. Прямо это касается области культуры и искусства, которая традиционно для журналистики является сферой повышенного внимания. Обсудить проблемы и перспективы арт-журналистики. Вот главная цель конференции Арт-журналистика в современном медиапространстве, организованной кафедрой теории и практики электронных СМИ КФУ. Тема форума в этом году кинематограф. Перед этой сферой да, кинематографа стоит большая задача освещения и участие в жизни страны, а роль журналистики способствовать этим процессам это отражение. Перед такими специалистами стоят и другие задачи, например, освещать деятельность своих регионов. Вот эти э, успехи Татарстана, но ну, может быть, и э, где-то имеющиеся недостатки, должна освещать профессиональная журналистика. И в том числе, вот в такой сложной сфере, как искусство, культура, э, у нас тоже должны быть профессионалы, журналисты. Конференция продлится два дня. Также в рамках форума пройдут круглые столы и мастер-классы с участием экспертов из России и зарубежья. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ